Добрый... Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, дорогие друзья. Знаете, как Геннадий но ну, вот каждый раз, выходя в эфир, вот это очень волнительно. Да. Всегда эта встреча очень волнительна. Да, да, и это очень хорошо. Да. Потому что если бы мы не испытывали некое такое волнение, вот, это было бы не так интересно. Так сказать, было бы даже что... грустно. Но не так не так вдохновенно. Ну что, у нас сегодня прекрасная тема, и название этой темы, по сути, идея этой темы, конечно же, лежит у основания вот этой книжки Человеческая неволи» свободный свободе чемпиона Курта Джоэл Мари -тун. Александр, поздравляем, вы первые опять. Но наверняка вы нас ждали, это очень приятно. Приветствуем Евгения. всех, Евгению. Евгению, спасибо за вопросы. Сейчас будем зачитывать вопросы. Знаете, само название темы интересно, да? И я думаю, что... Каждый из вас мечтает иметь красивый дом, красивую квартиру, чтобы она была ну, такой, как вы ее видите. И мне очень понравилось, как чемпион в этой книге описывает, какие же мы с вами, в каких мы домах с вами живем. И мы будем сегодня об этом говорить. Конечно, мы будем говорить о ментальном доме, в котором мы проживаем. И дом это наш разум очень очень интересно как чемпион проводит аналогию в одной из книг сказано что мы практически являем собой такой многоступенчатая ракета где мы с вами те вот самое верхнее поколение но занимает самое верхнее место где есть нижние ступени этой ракеты. И э, вот эта аналогия, которую мы сегодня хотим представить. Чемпион описывая тот ментальный дом, в котором мы с вами проживаем, где есть нижние этажи, э, там проживают наши, проживали наши предки. И есть верхние этажи этого же дома, где проживаем мы с вами. И вот когда предки наши покидают тело, мы опускаемся на один этаж ниже. Мне очень нравится эта аналогия. То есть практически дом, ментальный дом, в котором есть некие принципы, убеждения, концепции, система веры. Это Реакция. все за реакции. Да. Ну, Практически кто живет в этом доме, они живут в соответствии с паттерном и, э, или обусловленной реакцией. И мы не осознавая, потому что это записано на ДНК, еще до рождения мы с вами должны чувствовать и производить такую же реакцию в этом же ментальном доме, которую производили наши родители, дедушки и бабушки. Поэтому очень часто приходят к нам, ну, например, женщина. И говорят, ну моя бабушка, она очень критиковала дедушку своего мужа, осуждала его, ненавидела. Моя мама обижалась на бабушку, что она так поступала в отношении папы. Но когда эта же мама вступает в супружеские отношения, она демонстрирует точно такую реакцию, критику, осуждения мужа. И, и дочка, например, которая рождается в этом же ментальном доме, она демонстрирует точно такую реакцию, где осуждая маму за какое-то поведение... Потом она точно так демонстрирует обиду, протест, критику, осуждение в сторону своего мужа. Вот так освобождаются нижние этажи, верхние, будущее поколение, они занимают нижние этажи, и так длится много поколений. И мне очень нравится, как чемпион Тойчи Джо пишут, что мы можем остаться в этом доме. Но мы можем, так он пишет, заплатить другое, даже вам зачитаю, это ну, просто уникально. Физически человек может переехать из некого жилого дома в лучший. Знаете, что он должен сделать? Я думаю, те, кто читали эту книгу, точно знаете, что нужно сделать. Надо заплатить более высокую арендную плату упаковать свои вещи и переехать что это означает по аналогии он должен быть готов заплатить некую цену и предпринять некие усилия и вот здесь начинается то самое главное то есть цена это и есть те усилия которые человек должен, должен предпринять. предпринять поэтому есть некая инерция где привычно хотя плохо может быть и дом рушится и дом переполнен сожалением, разочарованиями, другими негативными реакциями, но они привычны. А то, что надо заплатить большую арендную плату, предпринять усилия, человек же не знает, как там будет. И усилий предпринимать никаких не хочется. И человек остается в этом ментальном доме разочарование, сожаление и говорит так. Ну, не хуже, чем у других, а, у, а вот рядом живут те, которых еще хуже, а у меня еще более-менее. Угу. И вот так человек остается в том разрушенном, дряхлом, ветхом доме, который практически реакции и паттерны этого дома привели к разрушению, к болезням, к смертям предков. Но движущей силы, базового внутреннего желания выйти из этого дома, то есть заплатить большую арендную плату, прийти в новый красивый дом, пока нету. Ну, я не говорю у всех, я говорю у некоторых, кто может быть сегодня, ну, колебается, надо ли выходить с этого дома или не надо. И практически вот вопрос Евгении Волковой именно об этом говорит, я его зачитаю, спасибо, Евгения, за вопрос. Благодарю за возможность задать вопрос, услышать ваши великолепные рекомендации. Сейчас я больше удовлетворена своей жизнью, чем до встречи с методом Но иногда я все-таки думаю, что хочу сменить сферу деятельности. И даже знаю приблизительно, как надо действовать, но не приступаю к действию. Почему так бывает? Практически это иллюстрация. Спасибо, Евгения. Это иллюстрация к тому, что я сказала и то, что написано в книге на, в этой, на странице 202. То есть это как раз иллюстрация, что тот дом, в котором проживали родители Евгения, дедушки, бабушки, они проживали в доме, где привычно было делать для что-либо, да, заниматься какой-либо деятельностью, для того, чтобы выжить, для того, чтобы иметь какой-то необходимый минимум, для того, чтобы взрастить детей и так дальше. Но Евгения уже знает, что это не совсем правильный путь, потому что есть то, что ей нравится, то, что она хочет, но пока мотивация, она небольшая, поэтому действует на лицо, действует инерция генетического кода, маленькая мотивация. Но э, в одной из книг Джоэла Чемпион дает очень хорошую рекомендацию, что именно желание, оно стимулирует, увеличивает это действие, а действие, оно стимулирует желание. И вот задача для Евгения сделать первый шаг, то есть действовать. Как только Евгений начнет действовать, желание будет больше. И потом желания и действия будут стимулировать друг друга, и я думаю, это поможет вырваться Евгении с генетического транса. Ну, я бы хотела бы добавить, то есть вообще вот, весь наш прямой эфир он посвящен ответу на этот вопрос. Вот, и ну, у нас нет генограммы Евгения Волкова, чтобы дать точный ответ. И, вот, и, Возможно, еще другие варианты решения вопроса, кроме того, что сказала Наталья. Я вот вспоминаю, мы совсем недавно, вот, пару дней назад приехали с отдыха, и мы с Натальей как-то прогуливались, обсуждали вопрос, почему существует два мира, между которыми пропасть. Одни живут в ВИП условиях, которые наслаждаются высоким качеством обслуживания, уже растут дети, для которых привычно высокое качество проживания. И есть другая группа людей... То есть, по сути, живут в доме, да? Красиво в доме? Да. Да. да. Есть великолепные условия обслуживания, есть медицина, есть учеба по высшему классу и так далее. И есть другая группа людей, которые живут в другом мире. То есть, там все идет в ограничениях, Нехватка. нехватки нехватке и так далее. Почему? Этот вопрос вот... Ну, просто воочию это увидели, да, да? насколько Когда ездишь вот с офиса домой и назад ну, на машине, ну, далек, ну, далек, ну, а вот во время 5 ты ходишь с и смотришь, как вот другие люди живут, как они общаются, какие у них приоритеты, как они одеваются, что они при, при ну и так далее. Вот, Но суть в чем, попробуйте ответить, и рациональный ответ скажет, кому-то больше повезло. А кто-то скажет, э, у них богатые родители, поэтому у них так было. Вот. Кто-то скажет, они крадут. Вот. Или еще как-то. Но давайте вспомним. Вот, э, в первом году Советский Союз распался. Сегодня э, 2020. 30 лет. Но, ну, 29 даже. То есть получается, что вот. Э, все, кто старше, 29 лет, они стартовали при Советском Союзе, где была примерно у всех равная стартовая площадка. И то, когда говорят сегодня, что там он богатый, поэтому, потому что крадет, ну нельзя так говорить, это ложь, и мы ее отбрасываем сразу. То есть есть некая другая причина, которая именно в сознании людей, почему одни за эти 29 лет достигли успеха, а вторые остались в том Советском Союзе, в котором они проживали, и наша цель не обвинять, наша цель помочь разобраться в этих причинах, которые являются на уровне сознания, и наша цель, чтобы таких людей, чтобы вы, кто слышит нас, они легче преодолели вот эту непреодолимую пропасть и наслаждались этой всей красотой этой жизни, которая для этого и создана. И умение жить по высшему разряду, оно не зависит вообще от количества денег, которые были на старте. Есть некие другие причины, о которых мы сегодня будем говорить. Ну да, и мы говорим, как и пишет Джилла Чехел, мы говорим о том, что... Если взять это здание и там есть множество квартир в каждой квартире существует своя обусловленная реакция например я помню мою старую реакцию когда мы с тобой ссорились mm -hmm. у меня была реакция замолчать обидеться день два три и ходить ждать пока геннадий должен был примириться или куда-то убегать у кого-то реакция мстить у кого-то реакция там наоборот кричать друг на друга, у нас есть семейные пары, которые так сильно, сильно выражают э, этот э, негодование, гнев э, в отношении друг друга, то есть вот сколько э, этих квартир, столько реакций. но практически мы притягиваемся с подобными законами, может быть большой, вот возле нас сейчас строятся громадные, да, большие многоэтажные дома, Туда люди поселятся, подобные, с подобными законами, с подобными реакциями. Они буквально притягиваются, как птицы одного оперения притягиваются. Uh -huh. Точно так люди притягиваются в эти дома, как будто бы и разные, но они не случайно притягиваются. Именно по подобию, по uh -huh. подобию законов. Uh -huh. Итак причины которые вот, э, то есть да мы каждый человек функционирует в рамках одной функциональной единицы но первая главная причина это неверие вообще что это возможно перейти в этот э, новый уровень жизни но это неверие оно является генетическим твердокаменным железобетонным что эта жизнь это не для меня и не для моих детей и что нужно какие-то адские усилия, какие-то там нечеловеческие усилия, чтобы перебраться. Поэтому я даже не буду пытаться сдвинуться с места. Но из этим стоят вот убеждения, которые являются генетическими, которые получены с нижних этажей, которые которых говорила угу. Наталья, я не такой: а, Это не для меня. А, знаете, вот это вот это не для меня, это как шоры у коня. То есть вот. Когда лошади, чтобы она не сбрыкнула вешает шоры, она видит только прямо. Это не для меня, человек сам себе вешает эти шоры, и он не может преодолеть и вот этой инерции генетического кода в силу того, что он не позволяет себе просто посмотреть в сторону, не позволяет себе сделать шаг в другую сторону и развернуться, как бы, какое-то новое действие. То есть, по сути, он ходит внутри этого здания. Он не выходит за пределы этого здания. Да, да? То есть, да. он между этажами хоть что-то. То, то есть, есть некое такое убеждение, что богатый – это вообще другой да. сорт людей. Что они не такие созданы, как, как тот, который бедный. Да нет, они, мы все одинаковые. Они Да. Вот, это первое. Второе – надо экономить. Это то убеждение, которое сегодня, вот, чтобы быть богатым, чтобы что-то получить, надо экономить. Вообще, привычка экономики это привычка бедных людей. И преодолеть ее очень непросто. Я помню, когда с температурой в уже лежал, да? Потому что я думал, какой я дурак. Это ж, надо ж столько заплатить за проживание в гостинице, что ты там поел. Ну ты ж не наел на такую сумму, по-любому. Вот. И, и, и не належал, потому что на полу лежишь и смотришь с на то, и думаешь, сколько же это стоило. Это нужно преодолеть. Но когда это преодолевается, поднимаешься на. Ну, кстати, это другое и есть плата или то усилие, потому что не, не бывает без усилий. У вас же на ДНК записано совсем другой подход. Вот. И у нас с Геннадием был записан совсем другой подход. Надо да. страдать, надо да. быть разочарованным, надо болеть, надо экономить, надо обижаться друг на друга, надо злиться, надо цепляться друг за друга. Вот, надо работать на трех работах и экономить. И вообще это надо убеждения. пахать, и не только пахать, а ты не имеешь права отдыхать. Я помню, что именно благодаря Татьяне Борису Сориным тогда они сказали, ну, это пахать вы умеете, а отдыхать, да, поэтому да. нам было плохо. Нам надо быть, было выйти с ментального угу. дома, что ты имеешь право жить, когда ты только пашешь. А когда ты отдыхаешь, ты в это время не имеешь права жить, это недопустимо отдыхать. Поэтому все нормальные люди с нашей компанией летели в самолете, выпивали винцо, Виски. Пили виски, винцо, А Мы сидели с Геннадием с конспектами в самолете, писали аффирмации. Я помню, Толя Францев сказал, слушай, у них так все запущено. Да, да. Говорит, они да. даже в самолете пишут аффирмации. Это вообще как? Вот так мы с этого начинали. Дальше. Э, тот, кто находится в классе даже не бизнес бизнеса эконом а этот человек он мыслит надо больше взять и меньше дать не понимается вот этот сам принцип что то что ты получаешь бесплатно на шар сейчас целая наверное пласт общества шаровиков которые в интернете на шару какое-то знание взять бесплатно, но зато это вот Нельзя что-то получить, не дал Это принцип всей Вселенной, и желание дать должно быть впереди. Мы это вспоминаем Джоэл, которая выбрасывала, помнишь, из окон Гегора mm -hmm. свои шубы бриллианты? и бриллианты. И она не зависела от денег, но она была одержима от этой идеи дать. Поэтому она никогда не бедствовала материала. Ты сказала по поводу гостиницы. Я вспомнила угу. одного человека, нашего знакомого, угу. который тоже, они жили в хорошей гостинице, было двое или трое детей. И знаете, дети не особо-то хотят кушать, родители их запихивают. Я угу. помню, как он бил своих детей, на Швейн там Ой. был шведский соло, а дети не хотели кушать, и он там под давал, типа, ну, надо же это, это да, да, надо было отъесть эту угу. стоимость. Наталья Сесько пишет, как же преодолеть страх? Давай сейчас чуть-чуть подскажу, -чуть потом У -у -у. пойдем. Страх это немножко... У -у -у. Туда. Не, именно вырваться с а, этого ну дома. Хорошо. Ну, то есть, вот первый такой блок, это вот борьба за жизнь, борьба за выживание, <связь> что жизнь это вот... Ну это тяжело. Ну сюда я бы так добавила, что это быть бедным это духовно. Я, я не хотела как-то сводить к деньгам, потому что можно тяжесть испытывать в полном изобилии угу. и говорить, как же тяжело жить, проживая в доме ментально да. богатом, но тяжести, разочарований да. и страданий. Это угу. очень распространено. Следующий пункт ментальность жалость. То есть вот, человек жалеет себя и да. бедных. Вот. И при этом он не осознает... А, они, которые богатые жалеют. Да. Значит, фильм был богатый, тоже mm -hmm. плачут. Вот. А вот э, недавно мне одна женщина написала э, сообщение, что вот, э, помогите, ребенок э, с ногами, проблемы. И при этом э, она не осознает, что проблемы ребенка с ногами, это результат ее ментальности. Ее ментальность, которая э, кричит, помогите, но она не ставит а на себя. А сколько вы предлагали родителям? Да. И да, Это переобучение да. Нет, пока нет этой готовности. Да. Дальше, мы с удовольствием, очень мощный фактор в день работать. Это то, что есть результат э, передруженных предков, либо результат обиды на того, кто требовал результаты да. работы. Рождаются дети, внуки, которые не хотят работать. Ну и все вместе, если это все собрать, вот человек, который находится в этой группе, где можно сказать эконом-группа, да он а, начинает злиться. Он начинает злиться на жизнь, начинает злиться на этих людей, Я которые живут людей. лучше. Не понимая, что причина в его ментальности, он а, заряжен ненавистью, завистью, а, злостью, гневом. И, по сути, это все есть совокупные части ненависти. И ненависть не может принести деньги. То есть он одержим... А, даже ненависть к другим национальностям ненависть э, она проявляется там в самом разном виде я не хочу сейчас никакие ярлыки цеплять вот. но важно понять, что если человек злится ненавидит, соревнуется, доказывает не видать ему ВИП ну, есть, да. есть он будет жить в том старом ментальном это, это то, что он... консервирует это консервант, который консервирует важно увидеть, перейти на другую сторону Вообще это ну, вот жизнь. Геннадий взял вопрос финансовый, да, но ну, возьмите да. любой вопрос, возьмите вопрос предназначения. Если вы родились в ментальном доме, где надо работать, чтобы выжить, а вам надо исполнять, и вы хотите, и вы уже знаете, и многие из вас пишут, и Евгения в том числе написала, что она уже понимает, что надо пойти туда, где, по крайней мере, как она видит, что там ближе к своему предназначению, кто-то точно знает свое предназначение, но его ментальный дом, его реакция, как это можно позволить себе обучение, как это можно позволить э, исполнять предназначение, вдруг там не будет дохода, и человек возвращается в тот старый ментальный дом, где надо работать ради денег, что самое печальное может быть, вот, и не выходит в тот другой красивый дом ментальный, где есть совершенно другая, другой подход к жизни, есть потребность, да, и тем более, если есть знание предназначения, есть потребность исполнять предназначение. И очень много вопросов. Это касается вопросов детей, где многие считают детей своей собственностью, и mm -hmm. что дети должны подчиняться, уже взрослые дети, в скобочках дети, 20, 30, 50 лет, они должны подчиняться беспрекословно маме и папе. Я буквально недавно консультировала одну женщину, которая жила с этим законом. И это приводило к ее болезням, к несчастью сына. Потому что была в дом, в ментальный дом, где были этажи, да, до нее там 3-4 этажа, где было привычно, чтобы у сына была запись, что ты должен угодить маме. Если ты не угодишь маме, ты не имеешь права жить. И ее дядя покинул тело в 42 года от онкологии. Потому что не угождать он не мог, а угождать он уже точно было угождать, по сути, продавая свою жизнь. Вот, mm -hmm. и эта задача нерешенная, любая нерешенная задача, вам передали эстафетную палочку и сказали, так, решай ты эту задачу, я не знаю, что с ней делать. Поэтому любое проявление в теле, любое разочарование, любое дно к которому вы пришли, это самая прекрасная ситуация, потому что в этот момент вы и имеете это желание, или движущую силу выйти с этого дома родства, где сплошное разочарование, где из-за вот этого собственничества держишься за этого ребенка, как бы и думаешь, он тебе обязан. Кстати, и... Ну, давай, давай теоретическую часть я завершу, а потом uh -huh. перейдем к вопросу. Итак, задача вообще сводится, вот если есть эти две группы, два мира, Одни ездят на общественном транспорте, другие на автомобилях и так далее. Как переодолеть вот эту пропасть? Как подняться над этим, и будучи, ну, поняв вот эти причины, о которых мы говорили, а изменив изменил их? Главная задача выработать привычку. Привычку жить в vip классе ну, кто хочет, ты так навязываешь. Но я именно об этом сейчас хотел бы mm -hmm. сказать. То есть надо убрать вот эти первые, убрать отговорки, что это невозможно не для меня. Ставить на себя, не на мужа или на какого-то близкого человека. Стать неотступным. И изменить вот эту реакцию, что это не для меня. Я жив, значит, это для меня. Значит, у меня есть шанс, я верю, что у меня это получится, я действую в этом направлении. Вот. И я, я помню, как... Реакция человека, который э, находится в разуме э, бедного человека. Когда он видит какую-то дорогую вещь, которую он хочет приобрести, у него возникает реакция ⁇ это не для меня ⁇ А если этот человек имеет ментальность богатого человека, у него возникает азарт. Ух ты, как сколько стоит. Надо попробовать как-то, вот э, я смогу это приобрести, мне это интересно, я это хочу чтобы старте не отказываться, да? Да, да. Нет? Давай по вопросам. Да. Ну, вот там Наталья где-то слизько задавала вопрос. Наталья слизько задавала два вопроса. два вопроса. Она задавала вопрос... Друзья, задавайте вопросы, мы сейчас ответим. Как преодолеть страх делать непривычные шаги? Угу. И она задавала вопрос по неверности. Вот, если вот. вопрос. Она рада вас видеть. Хочу задать вопрос по поводу признания неверности. Если в первом браке муж был неверен, сейчас второй брак, Кому признаться в неверности? Это как Библия, да, там да. если была жена и там семеро братьев, да. ну, Обязательно ну, признаться в неверности то, если есть возможность, да, и предыдущая жена признаться, вот, ну и рассказать о неверности прошлой неверности этой жене, потому что скрывая неверности мы практически перетягиваем это одеяло в современное, ну в настоящее отношения. Понятно, что э, привычное мнение специалистов, что этого не надо делать, что надо ну, и специалистов, и духовных лиц, что не надо это говорить, это не принесет пользы, что уже в этих отношениях будьте верны, будет все хорошо. Конечно, нет, потому что э, в нашем разуме вообще нету ни.. Прошлого, не будущего, то есть там все одно, точнее, от всего этой точки собрано все одно, то, что с нами было, то, что есть, и уже известно в духе, что с нами будет, поэтому что скрывать, мы для духа открытая книга, это и так известно, поэтому чем меньше вы врете, я бы сказала, что надо на 100% быть открытым, иначе ваша тайна против вашей тайны будет тайна у жены. Это мы уже прошли, это мы знаем, mm -hmm. и тысячи консультаций, которые мы провели, именно говорят об этом. Даже маленькая тайна, жены маленькая, она производит, порождает тайного мужа. Зачем вам такое? Лучше как жить спокойно. Как страх делать непривычные шаги? И я бы сказал, страх побеждается верой. Вы должны верить, что вся разумная жизнь, она за вас, а не против вас. И она ждет этих шагов. Ну я и делать так. эти шаги, да? Конечно. Богдан да, пишет, как быть, если в семье жена не выполняет моего условия до начала отношений, которые она обещала выполнять, осознавать себя. Например, по идеал методу познакомились на другом тренинге, по которому тоже халтурит. И я в ответ при всем желании и максимальных усилиях не выполняю своих обязательств по обеспечению семьи за то, что она регулярно требует развода. Я уже как угодно вплоть до прямого текста разбора ситуации по причинам и следствиям объясняю, как и получить желаемое, выполнять свое обязательство, а я буду свои. Но она этого не делает. Сейчас очередная провока провокация разрыва отношений. Знаете, ну на старте отношения должны, может я и расстрою Богдана, да? Но ваши отношения, они если вот так все оставить они должны прийти к разрыву, почему, потому что у вас есть условия существования, то есть, о чем это говорит, что не любовь у вас на первом месте, а некие обязательства, которые вы заключили до брака, сделка. Если это сделка, да, я прям написала под вопросом, под этим вопросом распечатанным, что это сделка, а если сделка, любая, любые отношения, где есть сделка, они кончатся. Поэтому, если есть сделка, значит нет любви, или же любовь стоит под сделкой, да, на втором месте после сделки. Поэтому я думаю, надо вообще сделать э, разбор полетов и вообще э, никто никому не должен, да, даже в писании сказано, не будьте ничему должны друг другу, кроме взаимной любви. И любовь покрывает все. Любовь э, между вами даст возможность вам договориться. И не надо ставить друг другу условия, потому что, ну, это любовь отравлена условиями. Есть условия честности, верности, открытости, да, это те условия, которые вменены нам в обязанность. Вот, где любовь, она включает в себе доверие, честность, верность и так дальше. Других условий никаких нет. Ну, я понимаю, и уважение, да, мы даже детей на детских классах обучаем, что же такое любовь. Это же, конечно, и честность, и доверие, и дружба, и уважение, вот, и много-много составляющих. Ну, я бы еще посоветовал, все-таки, смотрите, здесь два человека, которые не выполняют свои обязательства, не тот, не другой. Надо, чтобы кто-то начал. То есть функциональная единица, где есть двое, должна быть изменена на то, что я исполняю обязательства, поэтому второй будет автоматически исполнять свои обязательства. Ну, и опять же, то какие есть... обязательства? Вот какие? Но Здесь по обеспечению семьи. Он, ну, он, это можно обязательство. Ну, я понимаю, но э, можно поставить себе такую цель и достичь, то есть разобраться в своем генетическом коде, понять, что блокирует мой доход, почему у меня такой э, доход, как это поднять. Это все есть результат работы разума или сделки в разуме, где также в разуме есть некий элемент фрагменности у Богдана, что сделка, что довольствоваться тем, что есть настоящий момент и не идти вперед. То есть, по сути, через жену Бог инициирует Богдана, прогрессирует. Вот и все. Да, да, я абсолютно согласна. Вот, Но условия убрать отношения, не должно быть никаких условий. Да, то есть это любовь низкого. скомотна. Ну что, друзья, есть у нас еще вопросы? Так, Я Наталья... не могу спросить, сколько тут этих этих филищиков появилось. Угу. Не совсем понятно. Ну что, все счастливы. да. -а -а. тут... Говорят, по два, по три. Да. Шо. Друзья, если у вас нет вопросов, спасибо вам за вопросы, спасибо Евгении, спасибо Богдану за вопросы, спасибо Наталье. А вот, вот еще Катя Екатерина. Так, пожалуйста. что читает? Екатерина как... Петрова, как узнать у Духа будущее? Тут настоящем прописывать. Ну, у да, духа да. будущее это жить по законам Бога. Тут все абсолютно ясно. Знаете, Екатерина, мы учим тому, чтобы не узнавать у духа, а формировать свое будущее через осознание, через рост своего сознания. Угу. Дмитрий Безбородов, как относиться к бизнесу, который я организовал сам? Но результаты, не впечатляясь, трудом и переживаниями бизнес меня разочаровал. Ну, важно понять, Дмитрий, что закон разочарованности и прерывания, которые есть, не преодолен. Да, то есть действует закон, где ну, разочарованный. Да. Нам говорить. с Геннадием да. очень неизвестен этот закон в прошлом, да. Да. Чтобы не начинали, мы были разочарованы. Я, я просто важно понять, что внутри себя должен быть некий тубль, который должен быть переключен. Угу. Ну что, похоже. А Катя Катерина что пишет? А, Катя Катерина... Когда... Нет, а, когда... когда невольно появляются негативные мысли предков, ура, я уже их идентифицирую. Как от них избавляться? Ну, то, о чем ты сегодня говорила, сколько мыслей, вот, и они ночью крутятся и так далее, и как им противостоять? Избавляться надо сказать, что вы не мама, и вы не обязаны думать как она, а вы будете думать так, чтобы это принесло вам пользу. То есть, по сути, вы выходите с дома родства, где есть мысли. Разочарование, сожаление, вы говорите, нет, я так не буду думать, потому что я приду к такому же концу, как мама и папа, а дедушки и бабушки. Поэтому в этот момент вы заменяете негативные мысли или мысли ложные, вы заменяете мыслями истинными. Я себе говорю, а я иду вперед, и я буду это делать, и я буду наслаждаться жизнью, и я буду ставить цель, и у меня вся жизнь впереди. И так дальше, когда возникает некое сомнение. Ну, я чтобы иметь некую аффирмацию, когда вы понимаете, что вот именно в этом, например, мысль неверности, которая была, мне дал Борис Солин аффирмацию, я ее говорю, мне она помогала, да, и помогает. Вот, и второй момент, понимать ролевую модель, кто так во мне мыслит. Когда мы это понимаем, мы продвигаемся, мы растем. Вот, но это очень важно, да? <Tribes> Да, ну, поэтому здесь мы можем кратко ответить, но ну, я думаю, мы будем в Харькове, я знаю, что Дмитрий приходит к нам, кстати, друзья, мы едем в Харьков 31-го, пожалуйста, присоединяйтесь, можно очно, можно онлайн, можно в записи взять, у нас уникальнейшая тема, я всегда говорю, что она важна для каждого человека, это освобождение от чувства вины, вот, и от унаследованной привычки обвинять, которая подрывает и доход, и здоровье, и отношения с Поэтому очень важная тема за относительно, я бы сказала, даже сказать, дешевую стоимость. Мы всегда на выездных даем возможность присоединиться ну, вообще всем, кто хочет. Ну, Поэтому угу. приглашайте. Ну и я вот хочу еще подчеркнуть раз цель вот, этого эфира. Важно понять, что каждый из нас создан могущественно. Каждый из нас создан тем, кто может достичь любой цели. Это наша природа. Вот. Но мы отдались себя на милость победителя, которым является генетический код и нижние этажи, о котором говорила Наталья. Вы знаете, я вот... И у нас есть реальная возможность вот, достичь через осознание, понимание причин, выйти на другой уровень. Это реально. И мне бы хотелось, чтобы наш эфир зажег надежду у многих людей и веру, что это возможно. И это а в нашей я, жизни. я вот Дмитрию хочу сказать, знаете, я тоже как Дмитрий унаследовала закон прерывания и разочарования. И я помню, пришла к Борису Сорину, уже лет пять, так знаете, очень плотненько училась идеал методу, пришла к Борису Сорину, говорю, Борис, ну что, я в методе разочаровалась, Борис проявил мудрость, я ему очень благодарна, он сказал, Наталья, а чем ты занималась, я говорю, ну, НЛП я занималась, она говорит, ну что, я говорю, да, а потом разочаровалась. А что еще? Рейки. Ну вот вначале нравилось, потом разочаровалась. А что еще? Эзотерика, ага, нравилось, разочаровалась. Знаете, когда я начала, дошла уже до там до пятого или седьмого, да, психолог, да, закончив второе образование, была надежда, там, а потом разочаровалась. И когда я уже дошла к идеал-методу, я сама рассмеялась, я поняла, что я Борису озвучила свой закон. Что бы я ни начинала, как бы оно меня не вдохновляло, у меня должно было закончиться это разочарованием. Поэтому даже было к тому, что я методом разочаровалась тогда. И тогда я рассмеялась и сказала, все, Борис, я поняла. Мне надо просто изменить закон, что все, что мне вначале нравится, потом должно меня разочаровать, и я это должна бросить. Вот, и благодаря такой чудодейственной консультации Бориса, угу. вот, я осознала свой паттерн, свою обусловленную реакцию, и теперь счастлива, довольна, я не бросаю, я только э, в, перешла в другой ментальный дом, где реакция не э, прерывание, и разочарования, а где реакция продолжать и наращивать удовольствие от процесса, что, кстати, мы с Геннадием демонстрируем угу. и ну, желаем вам. Вадим Орел написан, Львове когда будете? А когда вот Вадим нас пригласите, тогда будете. Собирайте человек хотя бы 30, и мы с удовольствием сразу дорванем, очень хотим. Вот, и это просто... да, мы да, будем да. счастливы, потому что мы обожаем Западную Украину. Мы да. были в Луцке несколько раз. планируем весной ехать да, в Луцк. Только что вернулись конца. Да, только что вернулись Трус конца. Обожаем горы, обожаем Львов, так mm -hmm. что ждем вашего приглашения, и мы готовы. Mm -hmm. Собирайте людей, где там залы, и мы уже едем. Ну, ну что? что, да, друзья, мы будем мы завершать. За Еще раз приглашаем всех в Харьков, присоединяйтесь онлайн. Берите запись и приходите, дорогие наши харьковчане, приходите очно, приводите друзей, знакомых, родителей. Это самое лучшее, что можно себе позволить. Ну, продолжается акция. Один, один день наслаждения. И, по-моему, у Оли есть еще один горячий стул. Свободен, Любое... кому надо, пишитесь. Акция еще, 300 гривен любой семинар до 2010 года включительно. Mm -hmm. Какие ну, нам уже отзывы приходят да. приятные. Ну и все, друзья. До свидания. Да, Счастливо. все. До свидания. До новых встреч. До следующего четверга. До свидания.